Смотрите, если вы заходите в тест-урок, ну, допустим, в тест какой-то, и у вас ничего не видно, только видно вот такую оранжевую а, панель, и написано «Проверить результаты», нажимаете сюда. Потом нажимаете вот сюда «Перездать тест». И у вас открывается тест а, заново, и вы можете спокойно его пересдать а, в каждом тесте, к каждому уроку примерно по, да, по 5 а, пересдач. То есть можно пять раз переиздавать тест каждому уроку.